Приветствую, мои родные и любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожители и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для скорпионов. И я напоминаю, что данные гороскопы – это общий для всех знаков зодиака, для каждого знака зодиака, а теперь вы можете заказывать индивидуальный гороскоп либо на неделю, где будет расписано по дням отношения с сферой здоровья и финансов, или на каждую сферу жизни отдельно где на месяц будет расписано также по дням все детально, подробно, когда чего опасаться и когда чем можно воспользоваться. Очень много рекомендаций. Примеры гороскопов и возможность заказать есть под этим видео на нашем канале в YouTube. Переходите, подписывайтесь и пользуйтесь. А сейчас, мои родные, для вас прогноз на неделю. Ну что, скорпионы? В будние дни недели вы сможете почувствовать в себе эмоциональный и творческий подъем. В этот период вы можете чем-то всерьез увлечься. Это может быть какое-то новое дело, учеба или увлечение наподобие ну, хобби или игра какая-то. В личной жизни также могут произойти позитивные перемены. Те, у кого раньше были романтические отношения, станут еще более а, сильно ощущать свое влечение. Вероятны приятные сюрпризы, любовные признания и даже предложения. Это отличное время для проведения увеселительных мероприятий, концертов, походов в кинотеатр, дискотеки вместе с любимым человеком. Одинокие скорпионы могут на таких мероприятиях познакомиться с целью романтических отношений. Также это благоприятное время для воспитательного процесса с детьми. В конце недели может усилиться напряженность в делах и в отношениях из-за ухудшения финансового положения. Возможно, вы слишком много денег израсходуете на развлечения и на выходные дни будете как-то чувствовать их нехватку. Продолжая тему отношений, на этой неделе скорпионов преследуют романтические мечты и даже эротические фантазии. Это отличный стимул, чтобы наслаждаться жизнью вместе со своим партнером однако я хочу вам намекнуть и на возможные странности если вы не дружите с реальностью то можете разочароваться в представителях противоположного пола и предпочесть им виртуальных персонажей либо начать мечтать о будущем забывая о тех кто достоин вашего внимания здесь и сейчас Свидания, от которых вы ожидаете многого, лучше планировать на 21, 22 или 25 февраля. Теперь, что касается финансов и карьеры. А сильной стороной скорпионов на этой неделе является умение находить и выделять наиболее надежных и профессиональных специалистов для привлечения к деловому сотрудничеству. В этом случае вы всегда сможете положиться на то, что данные вам обещания будут исполнены в срок и качественно. Вместе с тем это не лучшее время для рискованных финансовых операций и крупных покупок. Чем меньше денег вы потратите на этой неделе, тем больше сохраните. Желаем вам удачной недели, мои дорогие. И, конечно же, нам всегда приятно ваша обратная связь. Ставьте лайк, это ваш маленький энергообмен и возможность сказать, что вам нравится то, что мы делаем. Делайте максимально репост, потому что каждое нажатие кнопочки на каждую соцсеть делает тысячи, тысячи, тысячи людей еще более счастливыми, потому что они так же, как и вы, теперь смогут воспользоваться прогнозами и рекомендациями. И, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал, чтобы вы могли получать оповещение о выходе новых прогнозов, новых рекомендаций, которых много-много-много предстоит в будущем. Обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик. А вам желаю счастья, изобилия, любви Елена Дегурова. И вы сами обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!